Приветствую вас, дорогие мои, друзья-подруги, на своем канале. Итак, перед вами еженедельный прогноз на камнях под названием «Будет не будет, получится, не получится». Леночка, привет! Хорошего тебе здоровья. Моя спонсорша маленькая, немножко тут есть. Так, итак, на повестке момента огненные знаки Зодиака — это Овны, Львы и Стрельцы. Дорогие мои, давайте посмотрим, что сбудется, что не сбудется. Какая тема открыта, где у нас дорога открыта, а, в, как, а, а какая тема пока что еще может быть, надо подождать, или просто пока заблокировано каким-то запретом. Итак, дорогие мои огненные, я начинаю. Ну, скажем так, если кто-то из вас считал, что последнюю неделю были зажимы, чем-то, то потихоньку в начале недели будут отпускаться эти зажимы. Хочу сказать вообще, что центр недели насыщенный, вокруг много народа, вы среди людей. Может быть, надо успеть что-то сделать, потому что камень этот интересный, он плодотворный, когда можно. Можно применять новые методы, скажем, но он не совсем такой камень перестройки, но он такой камень тщательности. Когда можно тщательно, если обращать внимание на все инструкции, на все моменты, у нас все получится. Конец недели он такой родительский, может быть, женщинам на женское здоровье надо немножко обратить внимание. Конец недели он неплохой, скажем так, и ближе к выходным выпал камень, связанный с любовью со встречами, возможно, конец недели у кого-то получится зачатие ребенка, скажем так. Вот Тема выигрышей каких-то фартовых моментов, может быть, понедельник, понедельник и первая часть вторника, вот скажем так, потому что там период ускорения идет. И давайте посмотрим подсказки от Кассандры на три дня недели. Сегодня нам помогают астрологические большие карты. Понедельник. Понедельник. Обрати внимание, кто хочет быть с тобой в союзе, а кто не хочет быть в твоем союзе, у кого проблемы сердца, обрати внимание на состояние сердца, то есть не перегружайся где-то не, где не психой, держи эмоции под, ну, под контролем и береги союзы и браки, скажем так. вот Обрати внимание такой день. Среда. Среда. А вот среда. «Возможно, будь экономичным, будь экономичной, не спеши, не, не желай все сразу получить». Вот такой момент. То есть Сатурн говорит «Не спеши в машине проверять тормоза». И суббота. А суббота – судьбоносная карта «Неси свой крест, проходи сценарий своей судьбы». Эти тут такие идут трактовки, потому что это очень серьезные карты, и поэтому тут вот такие серьезные трактовки. Ну, я бы сказала, что вторая часть недели она более спокойная, чем первая часть недели по напряженности. И обрати внимание, обрати внимание на любовь, обрати внимание на тех, кто тебя любит. Обрати внимание на свои эмоции. А ли ты равноценную любовь? Ну, вот что-то такое. То есть цени тех, кто тебя любит. Взаимодействуй. И вообще, кто еще не познакомился, вторая часть недели дает много шансов вот встретить свою любовь, скажем так. У огненных мне понравилось. Мне понравилось, что тут не выпало никаких демонических камней, так сказать. Теперь информация для наших уважаемых земных знаков зодиака. Это наши тельцы, девы и козероги. Как всегда, напоминаю, что личную информацию лучше получать на личные консультации. Итак, давайте посмотрим, что же там такое. Первая часть недели дает какую-то фартовость какой то помощь, может даже помощь от людей, которым вы симпатичны, помощь от людей, которые вас любят, скажем, вот так, так скажем. Центр энергичный, но центр интересный. Центр говорит, что не тратить силы, там, где тебе кажется, что там очень круто, там, может быть, не так круто, как тебе кажется, какая-то тема, но вот не ломай там зубы, не ложи там все свои вот возможности, фантазии, таланты. Прибереги. Потом, позже что-то откроется, и ты реально будешь знать, куда тебе тратить свои силы и нервы, скажем так. Тема любви. Тема любви первая часть неделя. Тема работы, карьерный рост вторая часть неделя. Тема каких-то больших поездок. Ну, скорее всего, пока что нет. То есть э, такое ощущение, что вы в прошлой неделе или вот две три прошлой недели что-то еще не доработали, не доделали. Ну, вот как бы, возможно, на этой неделе немножко придется какие-то хвостики с прошлой недели доделать. Вот тут такая есть подсказка. То есть как будто светлые силы, высшие силы и какие-то умершие предки остались позади, и они вот охраняют что-то, связанное с родовыми темами. Может быть, с деторождением, может, с вашими маленькими детьми. А у вас в эту неделю такой немножко выход вперед, как на сцену. И что-то важное будет, потому что в центре недели лег камень Марса. Но еще раз говорю... Сделайте выбор в правильную сторону. Не гонитесь за какой-то идеей фикс. И подсказка от Кассандры на 3 дня недели. Понедельник. Понедельник. Береги близких. М -м -м не экспериментируй в отношениях вообще. Среда. Среда. Среда. Обрати внимание, кто с тобой в союзе, кто хочет быть с тобой в союзе, а может кто-то даже обманывает тебя в этом союзе, и ты, может быть, сделаешь рокировку какую-то, или просто сделаешь предупреждение, или, может, для себя какой-то сделаешь вывод, кто с тобой в союзе, кто с тобой не в союзе. И воскресенье. Воскресенье не спеши, куда-то, может, далеко не уезжай. Если уехал, то будь тщательным, обращай внимание на мелочи, соблюдай все правила, все инструкции. То есть этот день... В этот день нельзя никому ничего одалживать. Вот такая тут открытая подсказка, дорогие. Мои. А, и еще важное, важное, обрати внимание. Обрати внимание какие-то фантазии. И обрати внимание на выходных, будь внимательно, будь внимателен с алкоголь, ну с чем-то психотропным. Теперь на повестке момента наши воздушные знаки, шустрые наши, шустряги воздушные, торнадо. Это наши э, весы, э, близнецы и водолеи. Если вы загадали какое-то желание, давайте посмотрим. Ну, скажу так, насыщенная неделя. Э, возможно, первая часть как-то тяжело будет даваться, как-то такой медленный разворот. Я бы даже сказала, до среды какая-то идет проверка ваших ситуаций, проверка вашей судьбы, особенно вторник-среда, проверка на вашу лояльность к какой-то ситуации, хороший хорошей или плохой, каверзная какая-то, может быть, ситуация. В понедельник советую призвать в помощь кого-то из умерших предков. Вот тут открытая подсказка. Вот, а четверг начинается что-то ускорять, ускоряться, улучшаться. То есть, начиная с четверга, ситуация как бы отпускается на волю судьбы, там что-то может быть закрепляться, связанное с домом, с недвижимостями, там камень любви, удачи лежит, и там даже какая-то вот, глаз дракона. Это ну, какая-то фортуна, что ли? Вот такое вот за вами кто-то будет присматривать фарт какой-то фарт возможно глаз дракона это можно тут трактовать сколько ты добра людям сделал столько тебе на в конце этой недели какой-то часть вот какой-то бонус получишь вот тоже тут такой такая идея тема любви честно говоря тема любви сложно сказать возможно у кого-то перемены в любви во второй части недели вот так с нуля познакомиться опять же вторая часть недели Выиграть огромные миллионы, я бы сказала, что еще, возможно, нет. Кто в поездках, то все равно соблюдайте мои рекомендации. И если первая часть, кто в отпусках, первая часть недели вас немножко притормозит, что-то немножко, немножко омрачит, скажу, не побоюсь такой трактовки, то вторая часть недели вас расслабит, релаксует, релаксирует, как правильно сказать, там больше такого спокойствия. И подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Вот. Загляни вперед, узна... вспомни, что назад, какие хвосты и наперед. Возможно, будет какая-то подсказка вам из мира мертвых наперед, как, под... как пролетит, как в, гла... в уши кто-то скажет, как глаза какая-то подсказка ляжет, может даже когда то строка где-то прочтете. Вот. Будет вам Подсказка на будущее, какая-то на ваши планы, а может быть это даже новые планы, вы удивитесь, но вот это будет вам могут показать кусочек вашего сценария будущего. Среда. Среда. Думай с кем ты, думай кого можно потерять, кого реально можно потерять, держи свои эмоции под контролем, потому что можно кого-то отослать на три буквы, и человек потом не вернется. Суббота. Суббота какая-то грустная. Все держим под контролем и э, будьте справедливы в теме «Я командую». Будьте справедливы, я как законотворец в своих, в своих компаниях, в своих домах. То есть будьте внимательны э, в своих полномочиях, скажу аккуратно. И подсказка на всю еще такая, обрати внимание, кто одинокий, кто застрял в одиночестве. Ну, возможно, уже пора, дорогие мои, пора создавать пару, создавать семью. Хватит вот эту свою непонятную свободу наедаться этой свободой. она приводит к одинокому, к одинокой старости, как ни крути. Да? Уж Извиняюсь, если я вас, вот, вас шустрых, таких веселых чем-то напугала. А теперь на повестке момента водные знаки зодиака. Это наши раки скорпионы и рыбки но очень даже неплохо очень даже неплохо но центр центр недели будет немножко бушевать будет вас как бы призывать в поведении, переступить какие-то черты, где-то может поиздеваться даже над кем-то. То есть начало такое ретивое, и вас может занести, вы можете немножко свои полномочия при... перейти в этих полномочиях. То есть я бы сказала, среда четверг, дорогие мои, держите себя в руках. А потом то, что связано с работой. Рядом камушек луны, красивый такой камень, но... Этот камень говорит, что что-то непонятное, невнятное, возможно, в карьере, или новое начальство там намечается, или новые какие-то пертурбации, или новые какие-то филиалы. То есть тут пока пусть идет как идет, но я скажу, что определенный какой-то фарт удача пока что на работе вас держит на плаву. Вот. И пятница, суббота, может быть, уделите побольше внимания у кого есть дети, у кого есть престарелые родители, тоже уделите внимание. Ну и еще эта неделя говорит, что если какие-то рывки такие на, для заработка, может, понедельник, вторая часть вторника, вот так, не больше, потому что Какая-то удача у вас пока что сидит сзади. Как будто вы вот получили награду. Сейчас вы вот это перемалываете, проживаете, вы этим пользуетесь. И сверх того, пока вам ну, небеса не отпускают, скажу так аккуратно. И подсказка на 3 дня недели. Понедельник. Вот смотрите. Работай, трудись, карта лопаточки, все хорошо. Ты нужна, ты нужен, ты на коне, тебя очень ценят. Мне очень нравится. Среда. Среда, фортуна, фортуна, что-то обрушит на тебя, но не потеряй это, это сразу не передари, никому-то не отдай, фортуна, да, вот какой-то сюрприз будет, почему нет. И пятница, пятница, день семьи, вот смотрите, может быть собраться с родней если у вас выходной, или если вы только полдня работаете, я понимаю, если полная рабочая неделя, то тяжело. Если вы на полу выходных каких-то, вот пятница в эту неделю, я вам, как Кассандра, рекомендую собрать кого-то еще из своей родни, чтобы энергетически запитаться, немножко, может быть, о планах поговорить, чтобы друг друга вот энергетически вот за, заэлектризованность такая будет и подпитка в прямом смысле слова. Вот, дорогие мои, такой вам прогноз от всей души, желаю вам, чтобы у вас ваши планы сбывались, ваши цели тоже происходили, чтобы вы приходили к своим вот идеям и мечтам, ставьте лайки и до встречи.